Здорово, Apple Finder микрофона. И знаешь, пока я был в Питере, Apple вот так вот под шумок выпустила iOS 10.3.3 для своих iPhone и iPad, которые, естественно, поддерживают эту прошивку. В целом, iOS 10.3.3 является минорным апдейтом, который, по большей части, фиксит и исправляет, опять-таки, некоторые нюансы, ошибки и баги в системе. Первое, что Apple исправила в своей новой операционной системе, баг с ускоренной разрядкой аккумулятора. Некоторые пользователи на предыдущих версиях iOS заинтересованы являли, мол, наши яблофоны и яблопланшеты работают крайне мало, Apple, ата Tata исправьте пожалуйста, ну и соответственно вот вам iOS 10.3.3, но все равно пользователи не пришли также после этого обновления к какому-либо единому общему знаменателю, все равно снова такая же история, кто-то пишет, что стало работать лучше устройство, кто-то пишет, что стало наоборот хуже не доживает до вечера и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что уже в одном из следующих роликов я обязательно расскажу о нескольких способах, что делать, если батарея твоего iPhone или iPad разряжается вообще просто дико как скотина? Ну и соответственно, если тебе эта идея нравится, то ставь лайк этому ролику. Второе. Повышение безопасности. Мы с тобой прекрасно знаем, что Apple очень заботится о политике конфиденциальности своих пользователей. Никакие данные никому не раскрывают. И на самом деле, мне кажется, что это правильно. Однако, в iOS 10.3.3 и в macOS Sierra что-то там не слежу, потому что у меня стоит El Capitan, и мне хорошо. Компания закрыла более 8. 80 уязвимостей и опять же опасных дыр, куда могли бы проникнуть щекотливые ручки хакеров и украсть наши с тобой фоточки, видосики, селфи, естественно, и так далее и тому подобное. Поэтому, для того, чтобы максимально обеспечить безопасность твоим данным от каких-либо третьих лиц, настоятельно рекомендую обновиться тебе на iOS 10.3.3. Я прекрасно понимаю, что звучит это как из какого-то раздела мистики или фантастики, но это действительно так. Большинство пользователей, да и я сам проверил на своем iPad, третьего поколения, что устройства стали работать гораздо лучше и быстрее. Не такой уж прям там буст производительности и твое устройство скорее всего не улетит в космос. Но тем не менее, если ты хочешь немного взбодрить свой, например, iPhone 5 или iPad Mini второго поколения, то лучше установи прошивку. Серьезно, хуже уже не будет. Стоит ли устанавливать iOS 10.3.3? Да, конечно, стоит, поскольку я не могу сказать, что эта прошивка принесет тебе просто массу удовольствия после обновы, что ты можешь брать у iPhone и iPad и им но хотя бы приятные бонусы в виде улучшенной автономности, производительности и, самое главное, повышение безопасности твоей информации, которая хранится на iPhone и iPad, ты, конечно же, получишь все это после обновления. Ну и, само собой, я тебе прямо настоятельно советую сделать сейчас несколько вещей. Первое, подписаться на канал, второе, поставить лайк этому видео, третье, нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить самые последние ролики канала Apple Finder, закрывать это видео и бегом обновлять свой iPhone или iPad. До скорого. Пока!